Всем привет, друзья! Вы находитесь на моем канале, который называется Пишерман Хунтер. Ну вот, друзья, нас теперь 500 человек на моем канале. И как я обещал, я буду разыгрывать 500 рублей. Вот эту вот бумажку. Все честно и без обмана. Друзья, короче, для того, чтобы победить, вам нужно выполнить следующие условия. Вам нужно быть обязательно подписанным на мой канал. У вас обязательно должен стоять колокольчик на мой канал. Следующий, следующий ваш шаг... Вы должны под вот этим моим видеороликом оставить комментарии. В этом комментарии вы должны будете написать «Я участвую». Так я пойму, что вы реально участвуете в этом конкурсе. И я буду знать, сколько человек участвует в этом конкурсе, чтобы я смог вас дальше отслеживать. Следующий шаг, друзья, вы должны будете заснять свой видеоролик, где вы будете рекомендовать мой канал своим подписчикам. В этом видеоролике вы должны будете прорекламировать мой канал, скинуть э, ссылочку моего, видео, ну, моего канала под ваш видеоролик в комментариях у себя, под самый, короче, топовый видеоролик у вас, и закрепить его. Дальнейшие ваши действия. Вы должны будете зайти в мой плейлист, который называется «Охота и путешествия на лодке ПВХ». Там, по-моему, 33 или 34 видеоролика. Пролайкайте эти видеоролики. Я зайду потом обязательно посмотрю в классный ваш, ваш плейлист видео, где вы считаете, что они классные. Именно вот эти видеоролики. Ну, если вы не хотите участвовать в этом, не лайкайте просто, друзья. 500 рублей на дороге не валяется. Я знаю, есть и бедные, есть и богатые. Ну, как бы 500 рублей много чего стоит. У нас, например, можно купить пачку патронов на эти 500 рублей. Можно даже катушку купить себе или детский крошик. Следующее задание, друзья, для вас. Найти свое топовое видео, ну, где больше всего просмотров. И разместить под это видео в комментариях ссылку на мой канал. И закрепить эту ссылочку, короче, друзья. Вот. Следующий шаг, вам, друзья, нужно будет начать снимать видеоролик, в котором вы будете рекомендовать мой канал своим подписчикам, с просьбой подписаться, ребятки. Вот. В этом же видеоролике вы должны будете выполнить такое задание. Вам нужно будет взять любой напиток. Газировка, какой-нибудь сок, вода либо чай, кто-то хочет коньяк в виде полтора литра. И выпить этот напиток, не нажимая на паузу. Без прерывания. Это, ну, такое вот задание, друзья. Второе задание. Вам нужно будет зайти в мой плейлист, который называется и путешествия на лодке ПВХ». Пролайкать там все 33 или 34 видоса. Посмотреть его хотя бы минут по 5. Ну, я, как бы, что вы его посмотрели несколько минут, там, пять или сколько, как бы. Но желательно, чтобы вы их пролайкали. Я потом посмотрю в ваших плейлистах, которые, ну, вы считаете классные видеоролики. Если там все будет вот это вот нормально, как бы, вы уже выполняете этот шаг, и вы сможете вырвать. Следующее, что вам нужно будет выполнить, э, в этом же плейлисте найти видеоролик, в котором будет произведена подводная съемка. В этой подводной съемке, короче, Будет мимо камеры проплывать карась. Запомните это время и, э, короче, под вашим вот этим видеороликом, который вы будете снимать, написать комментарий с каким-то словом, короче, я нашел карася. И написать время, когда вы нашли этого карася, ну, в этом видеоролике, и в каком видеоролике этот карась проплывал. Короче, ребятки, все без обмана. Вот эта вот пятисоточка достанется самому активному и самому шустрому э, подписчику моего канала, друзья. Я вас не обманул. После того, как вы получите вот эту пятисотку, вам тоже нужно будет заснять видеоролик со словами «Спасибо». Фишерман Кунтер, ты меня не обманул. Я выполнил твои все условия, в твоем конкурсе участвовал, и ты меня не обманул и прислал вот эти вот денежные средства на мою карточку. Ну, друзья, что теперь я хочу сказать? Пожелаю всем удачи. Хочу передать привет друзьям с WhatsApp. Всех не буду называть. Заур, Сибирский Бродяга, Мурат, Лера, Катя, Ветер ТВ. Всем, друзья, огромное-огромное привет. И, ребята, подписывайтесь на их каналы, если кому-то интересно. Да вы их, блин, все знаете блогеров ⁇ -мо ⁇ максимум что я в неделю 27 тысяч подписчиков друзья ну все всем в путь всем удачи друзья не знаю может быть я что-то упустил короче обязательно вы должны выполнить условия подписка на мой канал это 100 процентов колокольчик 100 процентов снять видеоролик где вы пьете напиток полтора литра найти карася пролайкать мои видеоролики написать под вот этим моим видео что я участвую В дальнейшие свои действия вы можете скидывать под вот этот комментарий я участвую ссылку на свой видеоролик вы тоже туда скидывается как я буду видеть что вы реально участвуете чтобы не бегать по всем подписчикам искать где у кого ролик вот ребята если у вас будет 2-3 человека участника или 10 допустим вот вы написали я участвую и дальнейшие свои продвижения Подписка, колокольчик, блин, лайки. Блин. Нашел карася. Нашел карася. Вы пишите под своим видеороликом комментарий, чтобы никто не воспользовался вашим поиском и трудом. Ну все, друзья, всем пока.